Приветствую всех на своем канале Поздравляю всех с Новым Годом Рождеством Счастья всем, радости, здоровья В Новом Году Самое главное не болеть Забыть что такое ковид И больше гулять на свежем воздухе И не думать ни о чем Думать о приятном полезным. У кого день рождения сегодня, всех поздравляю. У кого будет день рождения скоро, тоже. Смотрите канал, заходите, ставьте лайки. Всех с Новым годом, с Рождеством. Что еще сказать? Те, кто смотрит спасибо кто подписались тоже спасибо кто не подписались подписывайтесь ставьте лайки буду очень рад кому понравится В принципе погода холодная ну новогодняя что говорить январь месяц январь месяц он всегда такой если ничего не случается, то он всегда такой. Снег. Слякоти нет, это хорошо. Ну, в основном. Главное, чтобы у всех было все нормально. Все были здоровы. Никто не болели. Дети были здоровы. Сами здоровы будьте. Поменьше пейте антибиотики. И побольше на природе, побольше хорошего настроения, позитивного общения. Ну и как бы думайте больше о детях, о себе, о своем здоровье, о своем самочувствии. и поменьше думайте думать, думать про, весь, про всю эту ситуацию, про ковиды, про болезни, про, вообще про все. Потому что это тоже напрягает, это как бы к хорошему не приводит, чтобы у всех были нервы здоровые, чтобы в новом году, как говорят, 2020 год был плохой. А чем он был плохой? Он был нормальный, год, как год, что там. Все, все предыдущие года были тоже такими же. Да, в этом году было больше ограничений, больше запретов. Но я так думаю, что к этому все идет, к этому как бы и ведется все. Побольше людям, чтобы побольше работы было. И как бы... Как это объяснить? Поменьше сидите дома. Заботьтесь друг о друге, о себе, о... о детях. Я так думаю, что Новый год будет лучше. Новый год принесет что-то новое. Для кого-то что-то хорошее. А кто-то для себя что-то хорошее откроет. Кто-то для... Кто чему-то научится новому. Кто-то наоборот... <клёх> Решит какие-то проблемы Свои Самое главное желаю Чтобы никто не болели Все были здоровы Всем приятного Общения Позитива Больше хорошего настроения И поменьше думайте о плохом И все будет нормально Все будет в порядке Относитесь друг к другу Более внимательно что ли Уважайте друг друга. Вот. И самое главное, не думайте ни о чем. Все как ни о чем. Э -э о плохом не думайте. Меньше думать о плохом, больше о хорошем. Мечтайте о чем-то большем, что вы имеете на самом деле. Вот и все. И все получится, все как бы срастется, все будет нормально. И исполнятся все желания, все задумки что задумали, все исполнится. Главное, не думать о том, что какие-то неудачи преследуют, или еще там что-то. Нет, каждый кузнец своему счастью, каждый выстраивает свою жизнь так, как хочет, так, как может, так, как получается. Но э, в какой-то момент все меняется, все делается намного лучше, так что... И извините, что в таком виде, как бы... Ну... Ничего, мальчик-пайенька, мальчик-зайенька. Всем спасибо, всем до свидания. Подписывайтесь на канал, смотрите, ставьте лайки. Дальше будет больше, Новый год прошел, теперь будем начинать работать, будем начинать что-то делать, выполнять какие-то задачи, поставленные до Нового года. Все, всем спасибо. Всем до свидания, всех с Днем Рождения, с, наступ... с наступившим Новым Годом, с Рождеством. Всем счастья, позитива, хорошего настроения, здоровья, удачи. Всем счастливо, всем пока.